Мы не ошиблись, не ошиблись. Мы сделали все очень правильно. Мы приняли самое правильное и прогрессивное регулирование в мире. И вы знаете, Александр Егорович, вот проходит время, там, десятки лет, сотни лет, да, и люди многие вещи не помнят. А вот помнят президенты, которые запустили человека в космос, помнят того, который там войну выиграл, да. Вот вы знаете, и вы вошли в историю как первый президент, который принял правильное регулирование для блокчейна, для всех его будет использовать. Но оно не умрет со временем? Оно не умрет, и это будет то, на чем будет базироваться в будущем очень многие эти вещи. И вот вы увидите, вот все многое забудется, да, вот многие хорошие вещи делаются, а это вот останется. Самое главное, что мы сделали вот первый этап, запустили криптобиржу, уже у нас несколько миллионов долларов в день оборот. 140 тысяч мы запустились 15 января, и очередь клиентов. Что 140 тысяч? 140 тысяч клиентов. Мы хотим в будущем сделать так, чтобы через этот инструмент можно было в белорусскую экономику тоже деньги приводить. Чтобы можно было белорусские компании могли пускать свои акции, свои какие-то облигации и приводить сюда деньги. Ну, будем двигаться. Спасибо. Я честно сказал, что когда посмотрел на эти документы, я особо не напрягался. Думаю, я их поддержу, подпишу и так далее. Ну, если у вас что-то не получится и вы провалитесь, ну это ваши будут проблемы. А для государства мы же ничего не теряли. Риск, риск ноль, нет, мы да, уже... Риск ноль, да. но мы уже выиграли. Мы уже вошли ну, в историю. Я в этом это кровно заинтересован. Сделали все очень правильно. И привлекли самых крупных экспертов в мире. И только благодаря тому, что у нас такая как бы сильная централизованная власть, мы могли быстро это сделать все провести. Ну, и диктатура хорошо. Я вас поддерживал, поддерживать буду, потому что, ну, по большому счету, вы мои дети. Вы родились с легкой подачей президента, и, можно сказать, даже не подачей, а я своими руками, как умел, вас создавал, а потом вы выросли, начали предлагать, как идти, и я с вами шел. Мы будем двигаться в этом направлении настолько эффективно, насколько вы этого захотите. Ну, захотели вы там криптовалюту криптобиржу, майнинги и прочее, фермы создать. Подождите, атомную станцию уведем, излишек электроэнергии. Я там место оставил. Построим фермы и будем майнить эти биткоины. И продавать будем. Интересно. Поэтому вместе будем идти этим путем. Может, мы действительно что-нибудь, может, IT-страну создадим. По данным за этот год, в компаниях-резидентах ПВТ работает почти 46 тысяч сотрудников. За последнее время прирост составил где-то на треть. Сектор и дальше способен создавать новые рабочие места и генерировать новые компании. Мне очень важно уйти отсюда с каким-то вашим поручением, которое продвинет нас вперед. Я хотел бы, чтобы вы в таком свободном режиме Сказали, что нужно для того, чтобы вы, ну, как минимум, как все сказал, двигались теми же темпами, что последние два года. Декрет это, – это не столько я, сколько вы. Мы в свое время рискнули и начали создавать этот парк. Вот тогда был более героический шаг, нежели тот декрет, о котором мы сегодня говорим. Это действительно вы потому что мир в этом направлении начал двигаться. Все поняли, что без IT нельзя, отстанем. Мы страна, не избалованная углеводородами. Я это понимал, и нужно было развивать государство и уходить в какую-то сферу. Уходить в какую-то сферу, чтобы обеспечить независимость. В стране, которая живет... В прекрасном и очень опасном месте, в центре Европы. Поэтому надо быть очень аккуратными и очень осторожными в своих поступках, в своей политике, особенно если ты отвечаешь за миллионы людей.